Друзья, обычный бесплатный степняк в краснодарском крае. Все такие водоемы в краснодарском крае по типу кто рано встает, тому бог место дает. Едем, смотрим. Если есть полянка, то у нас творится вот такое. Все дырки в камышах забиты людьми. Это вот что именно касается бесплатных водоемов. И вот это вот вокруг всего водоема, где есть поляна, вот так, где полян нету, просто в каждой дырке в камышах сидят рыбаки. Вот уже много мест освободилось, то есть частично народ разъехался. Вот тут тоже сидели, просто плечом к плечу. Самый обычный степняк. Клево всем друзья! Сегодня Пасха Христос воскрес! Всех с праздничком, друзья! Я наконец-то вырвался на рыбалку. Приехал с удочкой с маховой вловочной половить карасика попробовать. Давно не был. Все, работу не отпускал, а не мог выскочить. Ну, сейчас выскочил. Надеюсь, что-то поймаю. Погнали, ребятки! мешаю сегодня с грунтом нашел прикормку с зимы лежит у меня брал лещ зимний увлажненная прикормка уже с зимы лежит так и не использовал возьму пачку всю стандартный запах зимняя прикормка Примерно один к двум с грунтом получится. Немного мидии. Прикормка увлажненная. Уже ждать не надо. Поэтому можно сразу. Грунт капельку он влажен чуть-чуть водички вот. в него прикормку просеивать не буду ловить буду на поплавок поэтому мне прям идеальная не нужно Сама прикормка готовая, но без вкусняшки, без добавки живого компонента, это будет плохо. Рыбе кушать нечего, она на запах будет приходить, пытаться что-то выбрать. Но если не будет ничего действительно и вкусного, она просто может уйти, поэтому добавлю резаного червя. Ничего себе червяки толстенные. Жирнюки. Летом таких не найдешь. Летом порой нужен червяк. А из-за жары он как глист. И, наверное, из-за того, что череп крупный, возьму всего две баночки. Черт крупненький. мельче порезать тем лучше И все готово перемешиваем Конечно, маловато на этот объем если что еще потом добавлю хватит все прикормка готова может заниматься удочкой Ветер спину, хотя приехал был справа налево. Сейчас в спину, поэтому попробую сначала с вот этого вот одногромового поплавка. Если не получится, тогда поставлю что-то более тяжелое. У меня трепичник из веревочки коннектор. Как на большинство китайских удочек. Поэтому здесь петелька и удавочкой просто накидываю. Готово. Когда приехал, было 12 градусов тепла. И ветер справа налево довольно свежо. Сейчас ветер развернулся. Так чуть-чуть потеплее стало. Друзья, как всегда, при удочка нужно найти глубину. Выставить правильно глубину. Я всегда выставляю глубину. Первое, что я ищу, это чтобы крючок касался дна. Вот это мне нужно обязательно. И уже от этого я могу плясать, поднимать выше-ниже. Чтобы найти, для начала я... Забрасываю уточку и смотрю, как в воде расположен поплывок. Когда крючок не касается дна. На данный момент он у меня выставлен вот так. Вся красная оттенка, а черненькая находится в воде. Теперь моя задача сделать так, чтобы поплывок начал тонуть. Это можно все что угодно. Кому как. Я бывало даже просто несколько кукурузин вешал, когда ловил на кукурузу. Сейчас я беру просто обычный груза. Нужен большой тяжелый груз, который легко прицепить и легко снять. И дробинку зажимаю. Сделаю заброс. поплавок сразу утонул. И теперь по чуть-чуть добавляю глубину, пока поплывок не выйдет на рабочую глубину, как будто он находится без. Как будто крючок на дном. На самом деле все очень просто, легко. И точно. так поплавок выглядывает полностью и теперь по чуть чуть уменьшаю глубину капельку меньше буквально 3 сантиметра Отлично, поплавок вышел на свою глубину, выглядывает только красная часть. Это значит, что крючок касается дна, все грузила поднятые на дном. То есть на данный момент у меня все расположено вот таким образом. У меня есть видео на канале, где я эту процедуру показываю прямо в аквариуме, чтобы было понятно, что я делаю. Можно перейти по ссылке. Также ссылочку оставлю в описании, чтобы посмотреть удобно, что я делаю, почему и для чего. Теперь, чтобы не потерять вот эту глубину, то есть я могу поднять крючок на дно, опустить подпаски на дно. Но всегда могу вернуться. Я на удилище маркером по низу поплавка отмечаю. Все. Теперь я всегда могу вернуться. Допустим, не будет клевать с дна. Я возьму крючок, подниму 50 сантиметров на дном. Угу. Не будет клевать на дном. Захочу подпаски положить на дно. Добавлю глубину. Я всегда знаю, в каком положении крючок касается дна и от этого играю. Так, основные груза. Сдвигаю выше сантиметров на 30 Оставляю два подпаска. И чуть-чуть их развожу. Вот длина поводка у меня, вот, сам поводок 15 и плюс узелок 16 сантиметров, значит на 16 сантиметров мне нужно глубину сделать больше. Я беру, по удочке смотрю и примерно добавляю эти 16 сантиметров. Так, все, теперь подпасок у меня будет лежать на дне. Проверяю. Отлично. Сейчас поплавок выглядывает буквально вот так. Вот. Подпасок лежит на дне один. Теперь можно смело заниматься закормом. Заброс. Положил. Кормить буду шарами. Большую часть Буду выкидывать сразу, оставлю чуть, чуть на подкорм. Прикормочка влажная, специально, чтобы шарики были плотные, чтобы они дольше лежали. Ну как пахнет, вообще. Прикормка с запахом шоколада и плюс медиа Обалденный запах, ребят. Непередаваемый, просто шикарный червячки. Ага, вот смотрите, вот кусочек червячка, еще немного. Ага, вот, вот, все, отлично. То есть, рыбе есть что выбирать. долгожданная весна В этом году она холодная вот. червяк червяк червяк червяк сейчас конечно вот этим грохотом я все распугаю но минут через 20 он уже подойдет закорм готов ребят минут 20 и можно закидывать пока чайку попить перекурить подготовиться это для подкорма смотреть от активности бывает рыбку отпугивает через землю то есть бывает смотришь активность спала шарик небольшой туда раз и затихло. а бывает наоборот приучаешь шарик туда раз он только упала сразу поклевка поэтому все надо пробовать обязательно потому что бывает очень сильно улучшает клев начну с одного опарыша красненького да ветер развернулся полностью приехал справа налево потом спину сейчас слева направо конечно для рыбалки, особенно для карася, это плохо. да? Для всей рыбы. Рыба любит постоянство. Оп-оп-оп-оп-оп. На лету перехватила плотва. Плотва на лету перехватила. После нереста. Покоцанная вся. Только-только отнерестилась. Беги. А да, если ветер усилится, придется монтаж менять. Ну, пока полаем на этот. Лягушки поют вовсю всю класс. Долгожданное потепление. Долго его ждали. Я такой холодной весны не помню. Классно. Обожаю, когда вот природа живая живет. Там кто-то поет, там поет птички. Просто обожаю. Это так красиво. Так душе приятно иди сюда есть первый небольшой, но карасик есть красавчик сейчас икрой. штучки попробую, Их. сейчас он только собирается, самый ажиотаж будет это то наверное, через часик, когда его там максимально много соберется. Как я, ребят, кайфую, я, у меня просто нету слов, это так классно, погодка кайф, честно, приехал свежо, думал, ну, что-то будет так себе. Сейчас начало теплеть. Класс. Видно, как работает прикормка. Пузырьки поднимаются. Так вот хорошо закормишь. И потом видно, как карась когда заходит. Так прикормка работает. Вот на точке кто-то есть, шевелит. Так прикормка работает пузырьки. А когда массово заходит карась, просто такое облако пузырей. Взлетает, иди сюда, слегонца приподнимает, а -а -а -а -а -а. как я люблю эту рыбу, ребят, вы даже не представляете. Кроме того, что для меня вкуснее, чем карась, рыбы нет. Конечно, со мной многие могут поспорить, но для меня это нечто. Я, если его нажариваю, я потрачу полдня на жарку, но потом я три дня ем только его. Дома все, что угодно может быть, пока карася не съем, ничего другого не ем. И периодически делаю НЗ, уже чищенного притопил. Оба. Ого, ого, ого, забагрился. нет, в рот, в рот, уже чищенного, порезанного, просто в морозилку кидаю, Итак, рыбалку долго не ездишь, поеду, приду, да из морозилки достану, не то, конечно, не то уже, если... Пресноводная рыба побывала в морозилке – это совершенно не то, вот просто. Но оскомину сбить, когда долго не был на рыбалке или долго не ловил карася, оскомину сбить – это кайф. Я кайфую. Я сижу, у меня улыбка на лице, это реально кайф. Я обожаю весну. Вот именно вот этот период, когда еще нету жары. И уже потепление, когда зелень начинает расти, она такая сочно-зеленая, красивая. Самый для меня любимый период. Кабан побольше, по кабане. Притопил, повел, красиво. Такой красавец. Так. Иди сюда. Вот это вот он. Вот это вот, ребятки, он. Вот это вот он. Отлично, отлично, кругленький, класс, вот такая, отличная. Да, поклевки еще не летние. Нет вот этого подъема поплывка на полметра. Более такое притопливание. При том, что поплывок легенький, один грамм. Подпаски очень маленькие. Вот Павел, Павел, Павел, повел. Ребят, смотрите, Павел, Павел, повел, Иди сюда. Ой, красотища. Красота. Красавец. Сам покажу подпаски. У меня монтаж с подпасками. Смотрите. Вот два махоньких зерночка. Подпасочка. Вот основные груза. Вот общий вес 1 грамм. То есть вообще махонькие. Монтажи собираю сам. Как я собираю монтажи, можно перейти посмотреть посылки. В аквариуме очень подробно, красиво рассказываю, показываю. Так, персик-креветка работал сейчас у меня. Так что заходите, смотрите. Сколько я по этим монтажам наслушался, ребят. Заходят, пишут, что это только для ловли в аквариуме <свят> весь мир ими ловят а для кого то это только для ловли в аквариуме а <свят> я ловлю на них во всех условиях при сильном ветре на течении <свят> с перепадами со дна в толще воды да, он посложнее. Да, этот монтаж будет посложнее, чем гусиное перо и подобные ему поплывки. Когда тяжелый груз лежит на дне и все ее горит. Но зато он в разы чувствительный. Научиться один раз попробовать понять. И будешь практически всегда с рыбой. Оп, давай-давай-давай. Давай. Давай. давай. давай. давай на ну, красивую поплевку. Да, тут нужно уже удилище получше, полегче, потому что постоянный контроль снасти. Петлю постоянно надо убирать. Давай-давай. Зато рыбалка другая. А подниму-ка я сейчас на дном попробую. Так, для этого моя точка. Видите, что я делаю. Так, глубину вернул. Все это касается крючок дна. И теперь еще вот сантиметров на 7 приподнял. Сейчас у меня крючок будет идти на дном. Опа, опа, а вот походу карасик все-таки. Ох, ох, ох, нифига себе. Ого, ого. Заборился что ли? Нет. Кто это? Подлещик. Ничего себе, ребята. Я и не знал, что вот тут такие есть подлещики. Сколько ловил мелкие. Представляете, а тут так, такой и на дном, не со дна. Сколько здесь не было, но вот таких, таких подлещиков здесь не ловил. Такой грамм по 200, красавец. Самое интересное, вот так вот на дном, со дна стояла тишина, поднял на дном и вот этого всадил. так это так это, это, это, это карасик да? да хорошенький карас прикольно рыбка на дном почему-то хороший отличный бедки а мне нравится все Видите? я его со дна пытался ловить он периодически опускался и поклевывал а походу он на дном тасуется. Так, опустил, положил на дно. В толще на дном сейчас не хочет. Зацеп. не не не не не, не. Нифига себе. А что такое? Что это за крокодил там? Забагрился, а? Ребята, я даже удержать не могу. Ну, встану, встану, встану. Ни хрена себе. А! Ого. Ого. Это что было? Чешуи нету. Начал рот брал. Походу Сазан. Походу Сазан. Вот это вот периодически. Походу Сазан. И даже остановить не смог. Вот это вот он и отгоняет рыбу. Даже остановить не смог. Офигеть. Фу, класс. Просто пошел, пошел, пошел. Сначала думал зацеп. Иди сюда. Ух, ух, ух, ух, нифига себе. Что там? Забагрил что ли? сильно сильно, сильно, сильно активный. Походу забагрил. За, за жопу, за хвост. Рыбы валом. Есть поплывок ходит ходономы. Оп, оп, оп. Это поклевка. Это поклевка. На червячка. Именно настоящая. Карасевая, красивая и хороший, добрый карась. Отличный. Отчепился. поклевки начались смотрите какие классные давай давай давай. вот это класс начались нормальные поклевки вот это карась в течение дня по несколько раз меняет свои желания поклевки где как на что какая глубина вот это рыбка, вот это я понимаю, кайф. Ну что, ребята, сейчас расскажу вам немного о рыбалке, потом покажу улов. Рыбалка была во. Как обычно на карасе, классная, трудовая, офигительная и с рыбой. Первая половина рыбалки, даже большая часть рыбалки, это была очень-очень интересная, трудовая, как я люблю. Карась наш зашел на точку очень быстро и начались качели. Во-первых, это только красный опарыш. То ему одного подавай, то трех. Потом началось прыгание по глубинам. То брал со дна, то брал 5 сантиметров, то брал вообще в 20 сантиметрах на дном. Потом хороший крупный карась. Просто туда-сюда гонял. Забросил с дна, нету поклевок. Поднял на 5 сантиметров. Поймал, нету поклевок. Поднял до 20 сантиметров. клюет клеет, раз заглохло. Опустил на дно. И вот так вот туда-сюда гонял. Потом уже во второй половине дня это началась классика карасевая Это червяк. потом том, чтобы был объемный, не маленький кусочек, а или целый небольшой червяк. Или половина огромного червяка, чтобы объем был. Со дна на подъем красивая, шикарная карасевая поклевка, как мы любим. Это вау, поплывок встал, дж -дж -дж -дж -дж, пошел. класс. Тут уже началось такое, что карасика надо подождать. Забросил, минутку-полторы он клюнул. Забросил, минутка-полторы он клюнул. Ну это такая уже пошла классная размеренная рыбалка. Значит, очень капризно был к поводкам. Идеально 0,1 0,12 с натяжкой наклевал. Крючки. Можно было ставить от 14 до 10, но крючок должен быть легкий. Я пробовал ставить тяжелые крючки. Объедает, обсасывает, подрыгивает. Но нету засекания не берет. То есть он вокруг крючка обсасывает. Стоит поставить такого же размера, но легкий, тут же результативная поклевка. Так что рыбалка была класс. А теперь улов. Ну вот, ребят, чуть меньше 20-литрового ведра на одну маховую поплывочную удочку во второй половине апреля на Пасху. Еще раз, друзья, с праздничком вас! Христос воскрес!